Если мы говорим о тех людях, которые практикуют другие направления, то благодаря реализации работы в Крие йоге они могут ускорить процесс развития в том направлении, в котором они находятся. То есть, проще говоря, Крия ускоряет путь самосовершенствования во много раз быстрее именно тот или то направление, которым они занимаются. Если говорить о раджа-йоге, то применяя техники крия-йоги, техники раджа-йоги могут быть во много раз ускореннее, усиленнее и так далее. То есть Мы говорим о реализации в целом, но если люди, применяя техники крия-йоги, понимая, что такое крия-практика, занимаются другими системами, то значит они не до конца понимает, что такое крия-йога. Я сейчас объясню, что имеется в виду. Дело в том, что человек, который познал техники Крия, он понимает, что Крия-йога является основанием всех систем. И нет необходимости заниматься чем-то другим. Потому что это более комфортный с точки зрения пока еще личности эго. Универсальный, высокопродуктивный, если на то пошло, метод. То есть. Человек, занимающийся практикой крии, намного быстрее приходит к реализации своей, нежели тот, кто занимается другой системой. При всем при этом другая система, она не является другой. Просто так принято сейчас разделять. Есть раджа-йога, лая-йога, хатха-йога и так далее. Если вы знаете, что такое крия, то оно присутствует везде и всюду. Поэтому занимаясь, допустим, так называемым альтернативным методом, вы, применяя крию, ускоряете путь через этот метод так возможно. Если говорить, например, о боевых искусствах, то применяя техники энергизации крия-йоги, вы ускоряете процесс развития этого боевых искусств, достижение результата. Это в качестве примера. Потому что боевые искусства настоящие – это тоже духовное развитие, это духовная практика, это не драка, это алхимия тела. Есть йогическое направление, есть даосская йога, так называемая. Это тоже йогическое направление, немного по-китайски. Но связь очень близкая, потому что все даосские практики возникли из направлений крии. И если вы находите крия-йогу в этих направлениях, либо в каких-то других, то вы уже понимаете универсальность самой крии, и тогда нет необходимости заниматься чем-то остальным. А есть ли живые примеры спортсменов, которые занимались параллельно крией? Когда я общался с людьми, которые работали в Федерации боевых искусств, от них приходили спортсмены, которым нужно было быстро восстанавливаться, и они применяли методы крия йоги для очень быстрой энергизации тела, для того, чтобы ускорить процесс значит, восстановления после, допустим, соревнований каких-то либо повреждений просто, и, соответственно. Мы говорим еще о том, что люди, занимающиеся, допустим, боевыми искусствами, они хотят научиться работать больше энергетически, и практика энергизации позволяет это сделать. То есть, ускоряется процесс развития в этих направлениях, и человек быстрее входит в медитацию. Другой пример религиозный – приходили люди и просили помощи в достижении покоя ума во время исполнения намаза или каких-то других веропрактик, и тогда они изучали техники энергизации тела, переходили, как говорится, в свою практику, применяя эти методы, и у них достаточно быстро возникала тишина и покой, и тогда молитва становилась успешной. Примеров очень много, на самом деле. Есть люди, которые оставляли свои системы и просто занимались духовной практикой уже в Крии потому что они понимали универсальность. Ко мне на семинары приходит достаточно много инструкторов йоги, у которых 20-летний опыт – это достаточно большой срок жизни. И когда они проходили просто базовый курс 6 ступеней самореализации в крия йоги, они, понимая все это, спокойно оставляя тот базис, который они имеют, вступали в крия и сейчас движутся дальше. Таких людей очень много уже. Я могу сказать, что достаточно в ближайшем будущем все, что мы называем духовной практикой, будет максимально приближено к техникам реализации, именно которые дал Бабаджи, потому что это наука.